Ну не знаю, зерги, наверное, тогда уже были очень хорошо известны тиранам. Раз уж они проталсов не видели, а насчет зергов ничего не сказали, значит так оно и было. Получено новое сообщение. Связь установлена. Ну, как дела? Твои беженцы у меня в целости и сохранности. Если наши друзья из конфедерации ничем нас не порадуют, а твои бойцы смогут сдержать этих тварей, все пройдет как по маслу. Тревога. Станция Дальняя атакована неизвестными формами жизни. Аварийный маяк сработал 0658. Оповещаю Генеральный штаб Конфедерации на Тарсонисе. Ожидайте ответа. Мы уже получили аварийный сигнал со станции Дальняя. Разберемся. А вы не высовывайтесь. Если мы решим, что вам стоит о чем-то знать, сообщим. Черт, слушай. Так, ну что, <къем> я так понимаю, мы сейчас будем защищать станцию дальние. а это очень интересная миссия, потому что здесь будет огромное количество зергов, причем новый вид гидролизки здесь появится. Ну, новый сравнительно, конечно. Рад вас видеть, парни. пару Нет, ]ец? слушайте, все равно я не могу ничего делать. О, боже мой, почему-то нет все равно горячих клавиш. Но я думаю, это не поможет, то, что написали. Так, Ха, нет, помогает, кстати. Надо просто сменить, оказывается, раскладку. Не буду знать теперь. Так, ладно. Давайте начинаем развивать базу. Слушаю, командир. Кто на новенького? готов, Давайте добывайте больше ресурсов. Рейнор на связи. Можно Пойдемте, давайте-ка пока исследуем территорию. Как будто земля шевелится. О да. на связи. Недостаточно минералов. Угу. Стал теперь рабочий не добывает ничего. Слушай, командир. Звучит неплохо. Давайте добывать все. Недостаточно Мотив. минералов. Это Джимми. Можно попробовать. Так, какой-то бункер здесь настоит. стоит. Можно Это что, но мы сумеем приспособить ее к делу. Огоньку. Так, идите добывать быстрее мне ресурс. Слушаю тебя. Да. Что приказали? Я всегда готов. Кто она новенького? Можно попробовать. Ух ты, сколько у вас там! О да. Это уже Можно как бы опасно. Звучит неплохо. Вперед. Иди сюда. Можно было бы да, наблюдательную станцию поставить. А, команда шел, центра, там, пожалуйста, тоже дайте. Виспинчика нет у нас совсем. Так, давайте виспина сюда. Так, два, а они, кстати, носили туда-сюда ресурсы, блин. Пристройка завершена. Рейнер на связи. Звучит неплохо. Пристройка завершена. Можно попробовать. ГСМ готов, Кэр. Так, давайте посмотрим, что тут у нас есть. Целая а вот куча основы зердлингов. Это Давайте в атаку. Да, Джимми. да. Джимми, джимми. Он че, он вот че. да. Да, да. да. Да. Слушаю, угу. Больше Может я не могу с здесь в один отклад. Давайте дальше еще больше. Слушаю тебя. Я всегда готов. Слушаю, Слушаю тебя. Я всегда готов. Вот сюда быстро ко мне. Кто на так, я сейчас перекину и посмотрю, что там пишете. Так, у тебя отображается на экране, когда подписываются люди. Нет, это не этот метод. Это не ГГ, поэтому... Тут, конечно же, не отображается. Это Джимми. Вперед! Так, давайте все сюда. Стим принял. Готов Слушаю, прыгаться. командир. Что это за хрень выросла на командном центре? Понятия не имею. Спалить эту мерзость. Правильно. Так, эс. Джимми. Получено новое сообщение Шериф Рейнер, уничтожение ценной собственности конфедерации это серьезное нарушение колониальных законов С этого момента вы все под арестом, бросаете оружие и сдавайтесь Вы там с ума посходили? Да если бы мы не спалили эту инопланетную дрянь, всей колонии пришел бы конец Может вам все-таки стоило пошевелиться? Заткнись, щенок! Я здесь не для того, чтобы спорить с тобой. Сейчас же бросайте оружие. Ну да, какой из тебя был бы конфедерат, не будь ты такой занозой в заднице. Хм. И все, что ли? Победа. Ну как, по сути, мы там еще полной карты не посмотрели, ну ладно.